Добрый день, уважаемые друзья! Вы слушаете нумизматический канал, и сегодня будет такой необычный формат, так называемый подкаст. Вам, дорогие слушатели, достаточно будет надеть наушники, потому как выпуск сегодня будет в формате аудио. Я даже выделю для этого целый плейлист. Да, давненько я подобного не записывал, и в этом подкасте хочется поговорить про коллекционирование монет. Сейчас время очень переменчиво, интернет двигает все технологии вперед, динамично развивается YouTube. появляется множество каналов, посвященных мизматике, делаются ролики о самых дорогих монет какого-то периода или страны. Но в то же время многие забыли, что у монеты есть и другая ценность, ценность монеты как частичка семейной истории, глубина именно в этом. Глядя на монету, вы погружаетесь в воспоминания о о каком-то хорошем событии монета может вызвать у вас чувство ностальгии а это не что иное как тоска почему-то родному думаю справедливо будет освежить ваши знания о том что такое нумизматика это наука о деньгах и предмет коллекционирования монет к слову сказать что нумизматика самый популярный вид коллекционирования ведь посмотрите, наверняка в каждой семье где-нибудь в шкатулочке, коробочке У ваших родителей, бабушек, дедушек можно найти монеты Самое такое часто встречающееся, когда в коробочке для пуговиц у вашей бабушки можно найти не одну монетку Поскольку монетки маленькие, круглые и куда их девать, хозяйка часто задается вопросом Ну брошу я их пуговицам, можно наподумать Так, монетки лежат там полвека Пусть монетка не имеет цены на рынке, но зато она хранится у вашей бабушки, вашего дедушки, которых уже давно нет, например. И если зададите вопрос, скажем, маме, папе, откуда взялась эта монетка, в ответ вы можете услышать какую-нибудь интересную историю, связанную именно конкретно с вашей семьей. Это будет кусочек истории вашей семьи особый цен с монете может придать еще то что страна которая выпустила ее уже нет на карте мира ведь за двадцатый век много стран поменяли свои границы валюты речь не только об советском союзе югославия например была сейчас нет а монеты остались гдр было сейчас нет федеративной республики германии феннинги были дочь марки сейчас евро евро центы. Ваш дедушка мог служить в ГДР. Попробуйте поспрашивать у живых родственников, остались ли еще монеты им привезенные. Знаете, как приятно их будет обнаружить. Вот именно из-за таких находок начинается собирательство монет, как хобби, а потом и как инвестирование. Ведь поймите, сейчас монеты собирать стало проще, запретов нет никаких. А вот раньше, в советские годы, скажем, до 80-х годов собирать, но мизматический материал императора, скорее всего, было вообще нельзя, потому что на монетах был портрет императора. Такие были законы. Монета – это же элемент пропаганды. Население должно было верить и даже в коммунизме не сомневаться в светлом будущем и не хотеть вернуться к монархии. Поэтому многие коллекционеры прятались, прятали свои монеты в сундуке, под матрасом, о них даже забывали. Коллекционеры вышли на свет при СССР, начиная ну где-то с 80-х годов, когда Горбачев объявил перестройку, это был первый такой бум, когда стали все продавать и покупать, особенно предметы старины. И вот представьте, Москва, Арбат, ваша мама, ваш папа э, были с командировкой в Москве и приобрели на Арбате монетку, тоже событие запоминающее, а тем более в 1991 году Союз развалился и все. Эпоха ушла, наступила другая. То есть в этом случае истории конкретной семьи просто неоценима. Свидетелем которой являются те же монеты, я имею в виду вашу коллекцию. Монет, связанную с частичкой истории вашей семьи, просто невозможно оценить в деньгах. Правда, есть очень редкие и дорогие монеты, которые пролежали в семье лет 30, скажем, платиновые 3 рубля императорской России, которые оцениваются в миллионах рублей, Такие монеты очень часто имеют историю перехода от одного владельца к другому. Сейчас стало попроще, существуют в той же Москве аукционные дома, где можно продать такие редчайшие монеты, с которых платится налог в казну. Но это мы отошли от темы, ладно. Так, про частичку истории вашей семьи будем дальше говорить. Так вот, люди, которые уже давно собирают для себя и им мало иметь просто коллекцию монет, им надо Прикасаться к ним. Возможно, эта монета имеет какую-то энергетику. То есть, понимаете, проникнуться воспоминаниями. Дети, особенно, вот они чувствительны к этому, они мир познают через прикосновение. Поэтому коллекционирование как хобби стоит того, чтобы подержать в руках и собирать монетки. Ну, и потом, как кульминация всего этого, собиратель монет, он же коллекционер, начинает изучать историю государства, происхождение конкретно монеты. То есть плюсы во всем. Сейчас же очень легко, ведь в эпохах интернета можно найти информацию о конкретной монете очень легко. Раньше даже книг было мало по нумизматике. Даже у молодых и начинающих нумизматов могут быть свои истории, связанные с покупкой какой-то прикольной монетки на интернет-аукционе. Скажем, сайт Молоток.ру был такой. Его филиал на Украине, Аукра. UA. Сейчас ведь нет этих сайтов, ни того, ни другого. Эпоха прошла. Для нас с вами это уже частичная история. То есть я уверен, каждый из вас, кто еще не увлечен в собирательство монет, покопается в своих вещах и на, может найти то, что уже составляет вашу личную историю семейную. То есть я считаю, что лучше собирательство монет начинать не с финансового интереса, а с чего-то духовного, с чего-то такого маленькой истории вашего рода. Пусть финансовая заинтересованность будет потом как бы продолжением хобби, когда нумизмат уже осознанно начнет инвестировать в монеты. У меня, например, нет так много интересных историй, личных находок, но появляется вот, например, самая последняя находка появилась. Это когда я плавал на прогулочной яхте по Майской реке, я нашел один американский цен 2017 года, то есть нынешнего, ну просто в идеальном состоянии. То есть буквально свежая монетка, даже медный блеск присутствует, по-видимому я обронил какой-то иностранец, теперь она у меня. То есть время я провел хорошо, поэтому и воспоминания у меня хорошие. В конце концов, когда собирается большая коллекция, она и греет вашу душу, особенно ближе к преклонному возрасту. Ну и завершением аналога своего я хочу сказать, что заниматься собирательством монет нужно уже сейчас, чтобы потом передать подрастающему поколению монеты ваши, несущие определенную энергетику, информацию, историю. Ну что ж, если вам этот подкаст понравился, то пожалуйста, вот есть кнопочки разные внизу ⁇ Поделиться, Твитнуть, Ретвитнуть, Лайк, Фейсбук и так далее. И, пожалуйста, нажмите на все эти кнопочки и поделитесь этой записью со своими друзьями в социальных сетях, в том числе в группе ВКонтакте. Вот, я желаю вам развиваться не только как собиратель монет, и желаю вам всего наилучшего, и услышимся с вами в следующих подкастах, видео и аудио. С вами был Некий Товарищ, пока.